Друзья, всех приветствую! Вы на канале IKIGAI. У нас срочный обзор рынка, поскольку за ночь может много всего произойти, поэтому я сейчас быстренько сделаю обзор текущей рыночной ситуации. Давайте начнем. На биткоине у нас происходит небольшой дамп. В локальной картине у нас уровень поддержки данного локального диапазона пробился. То есть здесь находился уровень поддержки. Происходило постепенное поджатие к этому уровню, были факторы, указывающие на это пробитие, и это пробитие произошло. Мы об этом говорили в телеграм вот публикация. Цель была 19 тысяч долларов, и эта цель... Это нижняя граница масштабного глобального диапазона от 19 до 21 тысячи долларов. Мы о нем также говорили. То есть здесь у нас находится глобальная поддержка и цена находится на нижней границе данной глобальной области поддержки. То есть, до обновления минимума осталось совсем чуть-чуть. И минимум может обновиться ночью. Итак, до обновления минимума у нас осталось примерно 7% падения. Это на битконе очень немного. И это все может произойти буквально за несколько часов. Смотрите. Первая цель находится в районе глобального минимума. То есть, на значение 18 тысяч долларов. Сюда мы можем упасть без проблем. В случае обновления минимума, Первая цель это 16 тысяч долларов. Конечно же, уровень 19 тысяч крайне сильный уровень, и цене его будет трудно преодолеть. Но такое может быть, поэтому я обозначаю для вас цели. И вот самая основная цель, самая первая и самая основная это 16 тысяч долларов. Плюс ко всему здесь образовался определенный потенциал движения цены. Если я подставлю этот потенциал... К выходу из диапазона, который у нас образовался, также получится 16 тысяч долларов. В случае обновления минимума наш сценарий, который мы предполагали более месяца назад, будет полностью реализован. То есть более месяца назад мы предполагали вот такой вот сценарий с постепенным локальным повышением, далее понижением в конце августа и обновлением минимума. Пока что все реализовалось, кроме обновления минимума. Что касается биткоин-доминации – Биткоин доминация у нас пробивает значение 40%, которое выступало аналогом поддержки более года. То есть биткоин доминация пробивает это значение, а это значит, что для альткоина все хорошо, но по крайней мере было до дампа биткоина. Когда биткоин стоял на одном месте, альткоины постепенно росли. Но сейчас биткоин упал, а биткоин доминация начала потихоньку вырастать. То есть мы видим, что на альткоинах происходит также движение вниз, особенно это выражено вот на Солане, на DOT и, я уверен, что на многих других криптовалютах. Также по альткоинам у нас есть сценарии, вы их можете посмотреть в Телеграме или вот в этом видео, тут сценарии по множеству альткоинов у нас имеются. Меня больше всего интересует Солана, поскольку я держу на ней шорт и первая цель для понижения это 25 долларов, но также присутствует потенциал до 15 долларов. Итак, ночь будет, скорее всего, интересной. Не знаю, будет ли здесь отскок или пробитие. Пока что э, есть конкретный четкий импульс. И по инерции от этого импульса мы, естественно, можем уйти ниже. Поэтому есть повышенная вероятность того, что мы уйдем как минимум до 18 тысяч за эту ночь. Обновится ли минимум или нет, этого я не знаю. Но цель, я вам сказал, это 16 тысяч. И напоследок скажу, что вот этот вот диапазон от... Примерно 15-14 тысяч до 21 тысячи Я считаю крайне хорошим диапазоном для покупок биткоина Поэтому если даже цена находится здесь вот, То это я считаю крайне выгодной точкой входа Поэтому если цена пойдет на понижение То тем более это будет крайне хорошо для покупок Поэтому рекомендую присмотреться к покупкам биткоина Также я по вашим запросам снимаю сейчас пример Краткосрочной торговли на криптовалюте И скоро видео появится на канале Поэтому ждите